приветствую всех и мы начинаем серию уроков по настройке машины в unreal engine 5 это будет вступительное видео в котором я кое-что порекомендую для того чтобы вы могли правильно все начать во первых ссылочка будет в описании на данный плейлист этот плейлист касается настройки машины в unreal engine 4 этот плейлист от автора плагина, который позволяет нам создавать рик в блендере для машин. В принципе, рик любой сложности. Также там есть возможность создания машин с, не только с четырьмя колесами, а и с другим количеством колес. Можно хоть с одним колесом сделать, хоть с двадцатью колесами. В принципе, это роли не играет. Поэтому советую ознакомиться с этим плагином для того, чтобы начать. Uh, уроки будут отличаться от этих уроков, что здесь находятся, по той причине, что мы будем работать с хаос-плагином uh, для машин. Uh, здесь же идет настройка uh, обычной uh, машины в Unreal Engine 4, то есть без использования хаос в принципе, если вы будете создавать на Unreal Engine 4, то этого плей, э, плейлиста вам будет более чем достаточно. Э, но если вы будете работать с пятым Unreal, все, что здесь есть э, касательно четвертого Unreal, ну, практически все, э, оно не будет работать, поскольку в пятом Unreal на данный момент отсутствует работоспособность стандартного передвижения машины. Я не знаю по какой причине, скорее всего из-за раннего доступа, но надеюсь, что в дальнейшем это добавят. Поэтому мы будем использовать хаус плагин Вам нужно будет его включить в настройках. И также здесь вам понадобится буквально несколько уроков. Я думаю, даже не несколько, я думаю, что вам достаточно будет одного урока. По регингу он идет 7 минут. Это довольно-таки мало. Да, уроки на английском языке, но здесь все понятно, там все очень просто. После того, как вы ознакомитесь с этим уроком, да, если вы работаете с четвертым Unreal, в принципе, вы можете сделать по этим урокам. В четвертом Unreal также есть хаос, поэтому вы можете использовать мои уроки и для четвертого, но касательно только хаос-плагина. Ссылочка будет в описании. И, соответственно, скачать плагин также вы сможете, перейдя в этот плейлист, и здесь у вас будет ссылочка на плагин так ссылочка на плагин вроде бы это она да это она а, как скачать здесь вводите 0 чтобы получить его бесплатно а дальше жмете я хочу это Единственное, что почему-то ага, нам нужна не эта ссылка. Так, давайте, давайте, давайте найдем другую ссылку. Так вот, ссылка на Дон. Как раз в уроке, где автор создает Рик, ага, жмем на ссылочку. Вот у нас ссылочка. Можно скачать с Gamrod. Теперь здесь вводим 0. Жмем ⁇ Я хочу это ⁇ Вводим свой email. Жмем ⁇ Получить ⁇ Ну, давайте я введу. Жмем получить, дальше жмем просмотр содержимого и жмем скачать. Скачивайте плагин и в принципе по моему здесь в уроке также нам показано как его установить. Ну и все остальное мы уже разберем конкретно в наших уроках по пятому анарилу с использованием хаос плагина. Поэтому до следующих уроков. Всем пока.